Итак, почему же люди не любят сетевой маркетинг? Большинство людей, которых ты встречаешь на своем пути, которых я встречаю на своем пути, они не любят сетевиков и сетевой маркетинг. Почему? Давайте эти темы просто внимательно разберем. Самая а, основная причина – это общественное мнение. Почему общественное мнение негативное по отношению к сетевому маркетингу? Кто его формирует? А, давайте просто представим, каких людей больше? которые пришли в профессию в ней стали профессионалами и виртуозами, или людей, которые пришли, попробовали, у них не получилось, они ушли. Каких людей больше? Ну, по статистике 90% вторых. То есть тех людей, которые, ну, скажем так, были неудачниками. Те люди, которые попробовали, помыкались, потыкались, вот, возможно, даже потратили денег, возможно, оказались в некорректной компании. У них не получилось, и выйдя из бизнеса, ну, для того, чтобы э, не падать в грязь лицом, им проще хаять его маркетинг. Потому что сказать, что я был недостаточно настойчив. Я по большому счету не очень-то и обучался, я не посещал мероприятия, я не прислушивался к словам наставника, я вообще его на за наставника не считал, это так, непонятно кто и непонятно что, и по большому счету ничего не делал. Кто такое скажет? Большинство людей скажет, а сетевой маркетинг плохой, а компания плохая, косая, кривая, неправильная. Общественное мнение формирует большинство людей, выходящих из сетевого маркетинга, которые попробовали, потыкались и, в общем-то, добились вот таких результатов. Второй момент. Навязчивые люди. От этого вообще не спастись, если честно, это вообще ужасно. То есть люди, приходящие в сетевой маркетинг, вообще не считают нужным обучаться встречам. Даже я, когда провожу свой курс, многие люди с опытом 3-4 года приходят и говорят, Алексей, я, я просто удивлен вещам, что к встрече нужно готовиться, что собеседника нужно слушать, что есть вопросы, которые желательно бы задать для того, чтобы с ним как с человеком поговорить, а не так просто выпалить ему свою презентацию, а чтобы поговорить, чтобы создать отношения. То есть, есть навязчивые люди, которые, знаете, напоминают вампиров с зубами, которые... Догоняют другого человека, в шею ему вцепляются, и тот становится тоже вампиром, вцепляется в остальных. То есть, это напоминает сетевиков. Это такие бегающие за людьми вампиры. Только у них время суток не ночное, а в основном вечернее. Поэтому а, мне хочется сказать, что это то, что формирует четко и общественное мнение, и лично мое негативное отношение к сетевому маркетингу в том числе. То есть, я как сетевик, который в этой теме 17 лет, негативно отношусь к навязчивым людям. Крайне негативно. Люди должны быть корректны со своими собеседниками, уважать мнение и позволять людям думать то, что они думают. Но почему-то сетевики считают себя особо важными персонами, которых все вокруг должны слушать. Опыт оценки не очень качественного товара, скажем так. Человек покупает низкого качества э, банку с витаминами, низкого качества шампунь, э, ну, по большому счету, низкого качества какой-нибудь коктейль, э, и, приходя домой, он понимает, что он... Ну, дурачок, потому что попробовал продукт и он увидел аналогичный продукт либо дешевле, либо продукт в эти же деньги намного лучше. И человек, который попробовал продукт и увидел этот же продукт или аналогичного качества, но по более низкой цене, у него есть некое разочарование, что он как бы ну вот неправильно сделал, что его там немножко надули. То есть у людей есть опыт с тем, чтобы столкнуться с недобросовестными компаниями, которые позволяют себе делать наценку на товар выше, чем его свойства. Очень многие компании, к сожалению, большой процентом, больше 50% компаний, завышают цену для того, чтобы дать возможность дистрибьюторам иметь гиперприбыли. Но при этом позволяют себе брать самое средненькое, а то и самое низкое качество товара. Просто... Дистрибьюторы, и все пойдет. А по большому счету самое важное в этой теме это искренняя рекомендация. Я попробовал то, что мне понравилось, я это рекомендую. И к сожалению, не все хозяева компании считают, что дистрибьютор или партнер или клиент должен быть просто принципиально доволен чтобы он должен рекомендовать продукт не ради денег, а просто потому, что ему он действительно нравится. К сожалению, не все хозяева компании это понимают, и поэтому себестоимость закладывается порой минимальная, вместо того, чтобы сделать ее оптимальной а, к этой цене. Поэтому у клиентов наших есть опыт взаимодействия с длинным товаром, который продается через сетевой маркетинг. К сожалению, это так. Дальше. Картинка не равно реальность. Сколько раз я видел людей, которые на своем аккаунте в Instagram представляют себя человека с великолепной фигурой, с дорогущим телефоном, с шикарной машиной, ну, там очень интересного собеседника, какие-то умные тексты пишет. Но встретившись с человеком, я понимаю, что ему бы вот много чего в жизни нужно обновить. Ему бы поменьше пытаться казаться, а просто быть, потому что это не очаровывает, это раздражает, когда человек полностью не соответствует той картинке, которую он пытается казаться. То есть это раздражает, когда человек не соответствует той картинке, которую он заявил о себе. Поэтому очень многие люди создают обманутые ожидания. Точно так же это касается не только оформления страничек в социальных сетях, это касается презентации. То есть человеку создают картинку его светлого будущего, о том, как это все будет классно, но когда человек попадает реально в дело, у него... Огромное количество работы, огромное количество негатива, и он такого даже не ожидал, что так много будет работы и так много будет проблем, что ему проще вообще от этого бизнеса отодвинуться. И вот именно эти обманутые ожидания, они вызывают волну негатива. Следующий момент. Много, извините, говнокомпаний. Вот, э, другого слова не найдешь. Много компаний, которые продают товар, который, в общем-то, не очень-то и нужен. Различные обучение, после которых люди не применяют те знания, э, которые они, в общем-то, получили. Э, я видел множество компаний, которые преподают э, изучение там, трейдерству, изучение языкам, э, какие-то там знания по криптовалюте, но при этом э, огромное количество людей, которые прошли эти курсы, ничего из этого не применяют. То есть Люди находятся в системе для того, чтобы продавать это обучение. А огромное количество людей просто зарабатывают деньги на том, чтобы кому-то там впаривать обучение. То есть это ну, типа инфобизнеса, скажем тогда. Много компаний работает таким образом. А ряд компаний работает по продукту, который никому не нужен. Какие-то платформы, какие-то а, сервера, какие-то а, скидочные системы, которых полным-полно бесплатно в интернете. То есть огромное количество компаний продают продукт, который не нужен, они в большей степени фокусируются на продажу бизнеса, и люди, попадая в такие компании, им же объясняют в этой фирме, что они находятся в самой лучшей компании, и они думают, что это весь сетевой маркетинг, то есть они не учатся в других компаниях и вообще индустрии, чтобы вообще понять, что я нахожусь в компании. люди так не скажут, люди вообще об этом не задумываются, они работают, потому что им сказали, не надо думать, надо работать. Они, собственно говоря, это, это и делают. Поэтому очень многие люди находятся вот в таких компаниях. И выйдя из такой компании, когда у них не получилось, они думают, что причина только в них или весь сетевой маркетинг такой дурацкий. Они не смотрели на то, что есть нормальные фирмы с высочайшим качеством продукта, где люди искренне делятся результатами, где предлагается людям в большей степени даже не бизнес, вот как маркетинг, привлекать других людей, чтобы на них зарабатывать, а именно продукт, который полезен человеку, нужен и даже необходим. Поэтому множество говнокомпаний, они портят мнение о рынке. И люди, выходящие из таких компаний, умеют рекрутировать, умеют создавать сеть, но не считают нужным разобраться в этом рынке. Они не считают нужным понять, что самое важное это то, что ты создал. Понимаете, эти люди, они работают в режиме снять клиента, снять дистрибьютора. То есть они как бы вот такой, знаете, пикап. Они человека притянули, пообещали ему золотые горы, какое-то время с ним поработали, там с его командой, и потом в новый регион. Понимаете, то есть вот так вот строится бизнес в говнокомпаниях. А, обижаться на них не стоит, они просто так исторически начали. Их этому научили, они не знают, как создавать сеть, которую можно сохранять. И поэтому они не знают, что есть хороший продукт, что есть стабильные компании. Они просто этого не знают, и поэтому это тоже формирует общественное мнение, в том числе негативное отношение их и их окружение к этому бизнесу. СМИ, средства массовой информации. Когда вы видели какие-то статьи о сетевом маркетинге полезные. Вот вопрос, зачем СМИ рекламировать сетевой маркетинг? А вы не думали, что это прямые конкуренты? То есть, если человек, Пользуется продуктом, который ему нравится. Он его рекомендует знакомому. Знакомый купил. Знакомый рекомендует другому знакомому. Таким образом, купило 100 человек. Зачем реклама? И если все это работает регулярно, стабильно, компания хорошая, продукт хороший, вопрос, зачем нужны СМИ? Не нужны. И получается, что огромное количество компаний, сильных, без СМИ делают товарообороты. Конечно, э, скажем так, ни газетам, ни журналам, ни телевидению не нравится такой вид рекламы, потому что это прямая конкуренция, это новый вид рекламы, который, в общем-то, по-своему, немножко вытесняет СМИ. Он не вытеснит его полностью, но он его потихонечку вытесняет. Поэтому в СМИ не должно быть хорошей информации ни о сетевом маркетинге, ни тем более о твоей компании. СМИ должны поливать сетевиков грязью, это нормально. Это работа, это просто хорошо. Поэтому учитывать этот момент, и это создает общественное мнение. И по большому счету, с каким фактором ты борешься, когда общаешься с человеком? Вопрос, нужно ли с этим бороться? Или искать людей, которые открыты к тому, чтобы посмотреть на сетевой маркетинг с другой стороны. Я за 17 лет научился тому, как выбирать людей, готовых к информации. И я попробую своими роликами научить тебя. До встречи!